кто такие НЛО и откуда они взялись? Почему они прилетают на нашу планету? Почему мы их не можем заметить? И почему они находятся над нами? По многим причинам ответа вы нигде не найдете. Это по многим причинам. Но ну а тайна того, что скрывается про НЛО, я вам сейчас все расскажу. Много уже странного произошло на нашей планете. Это не наша планета. Это оговорка других ученых, которые сказали перед этим необычным форматом. По многим причинам планета уже не наша. Мы просто живем как ресурсный блок. То есть он есть, все хорошо. Они прилетают, они улетают. Но суть в том, что они находятся над нами никто объяснить не может почему почему выходит несколько спутников почему пришельцы приземляются тогда когда происходит необычная катастрофа почему пришельцы похищают людей но нет ответа и для чего пришельцы здесь находятся сейчас идет двухличный вопрос о том что земля круглая или плоская мы не можем понять ту иную ситуацию, которая сейчас происходит. Но мы знаем, что НЛО защищает нашу планету или их. Не знаю, как вы, но по многим причинам мы видели необычные и ужасающие кадры, которые происходили на нашей планете. На нашу планету что не падало, не метеориты, не астероиды, все все накрывало. Но что на самом деле, дорогие друзья, скрывается? Я вам сейчас все расскажу. Поставьте лайк, досмотрите этот необычный видеосюжет до конца, чтобы вам было очень интересно знать. По всему миру происходит необычная и очень странная война пришельцы с другими расовыми. Не знаю, как вы, но были случаи, как НЛО бились против НЛО. Мы видели, как НЛО выпускало десант на землю. Мы видим необычные огромные дыры на Земле, которые сделали именно НЛО. Нету объяснений того, что НЛО с миром здесь находится или защищает планету отвне. вне. В 1953 году было падение НЛО или крушение в тайге в Советском Союзе. В 1967 году пришельцы пытались наладить контакт с Советским Союзом, но был он на самом деле. В 1947 году США все-таки сделала первый вброс контакт с пришельцами, и им удалось. Но взамен, что они взяли? Никто не знает ответа, и те дни были утеряны данные о многих случаях. Но в 1946 они с ними встретились, перед тем, когда налажили контакт. Тогда же была потеря двух эсминцев американских и несколько кораблей. Зачем люди делают так, чтобы им было выгодно? Мы видим множество странных и необычных объектов по всему миру, но мы не видим ни один истребитель, который может остановить их. Вам не кажется, что здесь очень подозрительное что-то? Мы видим, как на море. Плывут корабли, а рядом с ними находится неопознанный летающий объект. И также нету истребителей, нету ракетных залпов, нету ничего. Мы видим, как на базу нападают инопланетные корабли. Но также в ответ мы не видим ничего. Как вы думаете, что это может быть? И ответ очень странный будет после этого сюжета. По многим причинам есть Первое правило людей. Это дали другие высшие расы, когда заключали договор. Это очень странно звучит, но на самом деле пришельцы защищают планету нашу, а именно их, о том, что может надвинуться извне. Были несколько случаев, когда МКС запечатлила необычную, можно сказать, военную операцию, которая рядом с нашей планетой была, можно сказать, вторжение других расовых кораблей. Тогда же множество инопланетных кораблей с Луны полетели на защиту планеты Земля. Конечно, многие из вас, наверное, тогда же подумали, что это звезды или Падают, или что-то наподобие. Но в тот день были множество вспышек, которые никто не знал, что происходит. На МКС тогда же сделали очень необычное заявление. Не переживайте, это все-таки метеоритный дождь. Хм, очень странно было, но как объяснить то, что множество кораблей было замечено еще на Луне? Говорят, что передовая база на Луне это как раз перевалочная, где инопланетные корабли могут реально перехватить массовые вторжения других пришельцев. Но представьте, что вы эсминец, на вашем корабле находится несколько истребителей. И быстрое реагирование на тот или иной участок приведет к успеху. То же самое и Луна. Это эсминец, который стоит на защите Земля. Мы видели, как Челябинский метеорит взорвался и не подлетел даже к Земле. Мы видели множество метеоритов, которые должны были коснуться нашей планеты, но резко поменяли траекторию. Чья вина? Или все-таки подготовленное действие пришельцев? Да, мы будем думать это всегда, но исходя из той ситуации мы будем видеть иную картину. Зачем они нас берегут Для чего? Если мы сами друг друга убиваем ради цели. Да, ради денег, ради дальше жить. Но у пришельцев есть своя выгода в этой системе. И она называется по многим причинам земля. Они будут ждать, пока мы сами друг друга не перебьем. А потом все начнется все сначала. И опять же мы перейдем на лук, на стрелы, на копья. И все будет повторяться до тех пор, которые планеты вокруг нас такие же не станут.